Всем привет дорогие друзья, с вами Егориус ТВ Стример Линейдж 2 Вот, что хочу вам сказать Если вам надоело, ребят, серьезно, менять серваки как перчатки Играть на недельных серваках, то пожалуйста Вам открыты ворота на сервер Flow.ru Завтра, 15.04 в 20.00 будет очередное открытие бонус старта этого проекта Я хочу вас пригласить, ребятушки, зайти по моей реферальной ссылке Вы получите 4 кола по ней кучу бафов, а если зарегистрируетесь еще и завтра после 20.00, то есть не то, что зарегистрируетесь, а именно создадите персонажа, даже на старом аккаунте, вам дадут пушку топовую НГ, руну на 24 часа, которая в офлайне не горит, и вы будете качаться и сможете догнать моего варлорда. Мне нужен в пак БД, СВС, спойл, мне нужны нормальные ребята, которые будут со мной совпадать, у которых будет онлайн совпадать, серьезно, потому что я играю не пойми как, я играю сутки трое. но ну, все видят, когда я стрим запускаю, вот и начался мой как бы прайм. Не могу ни под кого подстраиваться, ребят. У меня семья, двое детей, у меня стройка дачи, у меня работа официальная. Вот. Но стараюсь играть каждый день для вас. Обязательно заходите по моей реферальной ссылке. И самое главное, что еще будет, э, вот этот видосик тоже записывается. Если ты оставишь какой-то смешной комментарий, разыгрываю 5 шапочек. Шапочек, пять шапочек, 5 сувенирных шапочек с надписью Егориус ТВ на сервере Flowron, ребята. Администрация мне их выдает, как чтобы вы заходили на бонус-старт, понимаете? Уже вот не знаю, как... Э -э -э обязательно, обязательно оставьте комментарий под этим видео, чтобы участвовать в конкурсе. Поставь лайк, естественно, и сделай репост, если где-то может сделать, ребят заберет шапочку самый смешной комментарий или самый интересный комментарий я их сам выберу прям на стриме вместе с вами буду читать и смеяться завтра я работаю как раз завтра вы сможете поучаствовать в конкурсе на бонус старте на под этим видосиком и 16 числа в 16 часов я запускаю стрим и объявляю победителя вот всех обнял, всех приподнял, заходите на Flowron, заходите э, на эту группу ВКонтакте vk.com приколин, прикольная группа, чисто прикол или NH2. А сервер Flowron на самом деле для меня открывается какими-то новыми э, прост простертыми объятиями, потому что, серьезно, сервак растет э, просто, я не знаю, мне кажется, данный сервер э, единственный за последнее время смог как-то заманить, приманить, Каждого стримера по-разному они подход находят, но все стримеры играют здесь. Ребята, а сами понимаете, у стримеров тоже есть своя аудитория. И это круто. Все, всех обнял вас. Сейчас будет скоро стримчик, буду подрубать. Продаю бригасет, как видите. Вот, продал хомку уже. Еще продаю лук легкий. За... На плюс 11 за 15 миллионов аден. Обязательно покупайте у меня его. Сюшки всем, ребятушки.